Здравствуйте, меня зовут Рамиль, я приехал из Казани. Команда «Казанские аллигаторы» мы так назвали себя. Прилетели мы за день до мероприятия посмотрели Кипр, потому что все приехали первый раз. Организаторы просто молодцы, что делают такие выездные мероприятия, позволяют нам увидеть новые страны, ознакомиться с новыми людьми. Ну, здорово здесь, мероприятия на высшем уровне. Мне нравится, что делают организаторы, они на самом деле не раскрывают до конца, что будет дальше, и таким образом они нас очень сильно удивляют. Только что мы наблюдали... Мы смотрели выступление э, тренера, который дал огромную ценность для меня лично и для моей команды. Я на самом деле очень рад, что смог вывести сюда из своей команды 8 человек. И я вижу, насколько повлияло на них это мероприятие. То есть это говорит о том же уровне проведения его. И я вижу их настрой, я вижу улыбки на их лицах. И на самом деле мне вот больше вот это радует. Я вступил в сообщество практически тоже в самом начале и мне нравится ход событий, мне нравится как мы все сделаем постепенно, верно не, не так громко, как это делают обычные компании пустышки и мне нравится формат сообщества, на самом деле многим известно, что именно окружение определяет твой уровень жизни, твое качество жизни и я хочу пожелать всем иметь в окружении таких людей, которые есть в этом сообществе и я хочу чтобы это сообщество смогло а, помочь максимальному количеству людей а, в этом не только в нашей стране, а вообще во всем мире. И я думаю, это им удастся, я хочу пожелать в первую очередь им удачи в этом. Это не легкая миссия, а, это амбициозная цель, амбициозные планы. А, но я думаю, что именно с, такими, а, с такой инициативной группой, которая это все организовала, это все будет нам по силам.